Всем привет! Продолжим упражнение с RabbitMQ, в частности с MassTransit. Давайте посмотрим, что у нас есть на текущий момент. На текущий момент у нас есть два микросервиса, которые один называется User UserService, и второй называется OrderService. И мы планировали, что UserService будет ходить в OrderService непосредственно через RabbitMQ, то есть через очередь сообщения, но через прослойку, которая называется MassTransit. Давайте для начала запустим оба сервиса чтобы проверить, что у нас все осталось в рабочем состоянии вот запустился первый, вот запустился второй и оба сервиса, ну почти оба, один момент, секунду а, вот оба сервиса подключились к RabbitMQ, причем Никаких дополнительных телодвижений мы не делали, кроме того, что создали подключение очередь, к очереди сообщений через масс транзита Ну и, в общем, мне в планах показать использование одного консумера, который будет делать запрос, другой, вернее, консумер это потребитель Ну и давайте, собственно говоря, начнем Итак, с чего начать? Ну, во-первых, я за кадром переименовал сервисы, то есть микросервисы, он теперь имеет название Users и Orders, и чтобы нам было удобно с ними ориентироваться в процессе создания видео в том числе. Итак, у нас есть подключение, у нас есть два сервиса, с чего начать? Начать, конечно же, нужно с контрактов. Смотрите, у нас есть два э, проекта. И они оба, давайте я их покажу, вот один, вот второй, то есть это Order Service и User Service. И еще у нас есть библиотека контрактов, так называемый на пакет который мы, собственно говоря, шарим на оба проекта. Ну и, в общем-то, если учесть, что конфигурация эта редко будет меняться, можно было бы разделить сборку контрактов, и, собственно, ну, то есть контрактов это дата Transfer Object, который... ДТОшки, которые будут летать из одного сервиса в другой и обратно И собственно говоря, масс транзит какой-то да, если хотите То есть я бы их разделил на два, потому что контракты в процессе разработки будут меняться часто Обновляться часто, при этом затрагивать конфигурацию особого смысла нету ну, Я бы сделал отдельно, вы собственно говоря вправе поступить как вы хотите Поэтому я не буду больше на этом настаивать ну, и раз у нас есть вот такой вот проект, давайте создам новую папку. Пусть она как раз и называется. Я называю обычно ViewModels. Потому что, так или иначе, это View И теперь, когда у нас есть папка, в ней можно создать первый консумер вернее, первый контракт. Сейчас я раскрою папку, да, куда И создам здесь. Ну, смотрите, мы будем отправлять из юзеров. Order, запрос на ордер да, давайте так назовем ордер request. ну даже ордер request, и, и все, и больше ничего не буду писать Итак, у нас есть какой-то viewmodel собственно говоря мы можем его так, нам, мы будем запрашивать имя пользователя у нас пользователя я прошу прощения, я не помню, я сейчас посмотрю у нас здесь есть person у Person есть identity и это GUID. Ну, соответственно, давайте переключимся в Must Transit, напишем здесь GUID. Собственно говоря, лучше, конечно, написать его правильно. Так и назовем user ID. То есть этот request полетит из юзеров. Соответственно, из сервиса юзеров в сервис Orders. Ну, давайте я по образу и подобию удалю все лишнее. Здесь я сделаю. Рекод. И. ой. Ну, это, я напоминаю, что это мой снипет. В общем, он мне напоминает, чтобы по нажатию специальной кнопки Ctrl-Shift 3, можно было увидеть то, что я не доделал в проекте. Ну, опять же, это собственно говоря про удобство. Ну, смотрите, у нас есть response то есть request order request. И соответственно, нам нужно сделать какой-то orders response. Давайте вот так и создадим. Ордер, Респонс. Ну, Респонс у нас здесь будет включать в себя несколько заказов, как вы помните. Я что-то неправильно назвал, давайте я переменую. Респонс. Так вот. И переменую. Здесь у меня будет несколько возвращаемых айтемов. Я давайте опять же по образу и подобию сделаю здесь рекод просто не могу когда мусорно в коде и смотрите давайте посмотрим что у нас user и у нас давайте сюда посмотрим в ордеров есть соответственно ордер да number так а модулов у нас нету не поверите это даже очень хорошо, потому что, смотрите, существует такое понятие, как Data Transfer Object, то есть view модулы, которые могут передаваться и от сервера, то есть от сервиса API куда-то там вне, да, например, на UI, и между сервисами тоже передаются своего рода такие объекты, которые называются Data Transfer Object, которые не имеют никакой логики, во всяком случае, не должны иметь. И они абсолютно чистые, get setter и просто название. То есть обыкновенный транспорт, обыкновенное хранилище для переноса данных. У нас модулов ордера нету. Я скопирую его свойства. Еще у нас вот здесь вот есть одно ID. Ну и что оно? Int, ой, gwid, я его запомню. И соответственно вот эти вот свойства, свойства мы не будем создавать вот здесь. Смотрите, здесь я создам property, который будет называться. Ну, давайте так, i, ну, не буду collection делать, давайте, aye был. пусть это будет как раз тот самый order view model, это будет orders у меня вот такая вот штука, теперь мне, собственно говоря, этот самый orders view model нужно создать и он у меня будет содержать те свойства, которые соответственно у меня и содержат э, мой ордер э, в сервисе order. Единственное, что мне здесь осталось добавить GUID, это будет int, ой, ой в смысле GUID ID, то есть это идентификатор будет. В общем, э, давайте я вот так вот назову view model for orders даже вот так вот напишу это у меня будет ViewModel, в котором будут наполняться мои ордеры и передаваться вот в этом респонзе в ответ на вот этот вот GUID. Ну и в общем теперь у меня как бы конструкция практически готова. Теперь я могу сделать что? Я теперь могу, я теперь могу сделать консумер. Но перед этим мне нужно организовать вот этот вот новый пакет, Nouget пакет, обновить его версию. Давайте сделаем, что мне версия будет. Ну, смотрите, про есть такое понятие 7вер, да, э э версионированием. Давайте ее вот так вот. Как э делать версии, что... Потому что меня тоже спрашивают 7вер.org, от чего зависит, когда меня э 7 неправильно написал. Прошу прощения. 7. Семантическое версионирование, если грубо говорить, можно даже вот здесь где-то включить русский. Сейчас я... КЛМН, татарский, польский, русский. Вот. Как это работает? В какой момент нужно менять, какую часть вот этого версии, первую, вторую, третью, зависимости. Ну, я, в общем, если хотите, почитайте, я здесь просто поставлю большую версию, как будто бы я изменил, как будто у меня было много изменений. Я назову ее 1.1.0. Я нажму теперь с Build. У меня собирается проект. Дальше я, как в прошлый раз, делаю папку проекта, открою. Зайду в папку bin. Обратите внимание, что я билдил ее в, респо... в релизе. У меня вот версия 1.1. Я говорю отправить ее в колобонга на get папку. И, соответственно, теперь здесь я могу нажать update. У меня появился 1.1. Здесь я могу нажать... UpdateNuget package. Вот он, один. Install. Да, хочу. Здесь. Сюда мы еще вернемся. А вот в ордерах. Да, отлично, он установлен. И у меня теперь есть помимо ордера еще и ViewModel. Но он находится в пакете. Ну, теперь мне что нужно сделать? Мне теперь нужно создать папку. Ну, давайте я в корне создам папку Mass. Транзит, тран, транзит и в этой папке создам order consumer файл. То есть э, у меня будет консумер, который будет искать определенный запрос, который будет передавать мне RabbitMQ и я его должен обработать. Я это сделаю вот так вот order request, как вы помните, я называл. То есть, смотрите, consumer это нечто, такой перехватчик, да, хендлер, если хотите, специального реквеста. Потом request мы этот будем отправлять. Consumer для вот этого реквеста будет делать следующее, консум. И здесь что мне нужно? Мне нужно как-то из базы данных получить консум. То есть, смотрите, у меня вот здесь вот в контексте есть message. Это тот самый как вы успели заметить, давайте еще раз. Message. Вот. Это как раз тот самый order request, у которого, как вы помните, есть user ID. То есть var user. Давайте вот так вот. User ID как раз лежит в этом message. И теперь, ну тут как бы уже никакой магии дальше нету. Здесь нужно сделать конструктор, сделать IUnit of Work. Вот таким вот образом, например, здесь мне еще потребуется iMapper, я его чуть позже создам. Пусть он так и называется. Я хочу сделать вот так, и еще хочу вот так. И теперь у меня здесь возможность получить есть Orders. Все ордеры из Unit Work, Get Repository, Orders. Мне, соответственно, нужно их э, вот так вот сделать. Get all. Ну, я бы хотел сделать предикат на то, чтобы мне не все вывернулись, а только те, так, где person... Ну, странно, что... Ну, ладно, пусть будет person равен user id. Сейчас у меня здесь orders в 25-й строке, и мне их нужно замапить допустим, во ViewModels. Models, пусть у меня будут равны Mapper, Map. То есть я преобразую ордеры, в смысле, заказы во ViewModels У меня здесь есть order. ViewModel, который тоже лежит в той сборке, которую мы сделали. И как. Так, ну, во-первых, у меня здесь будет не один ордер, а много, ай Enumerable. Об этом нельзя забывать. Вот он мой iNumerable. И так как у меня Orders тоже будут пачкой, здесь у меня появятся модели. Ну и здесь мне, собственно говоря, остается только сделать следующее. Мне нужно сказать, что что я должен вернуть Response Async. И я здесь буду возвращать как раз тот самый models ну конечно же здесь нужно написать await или кстати можно написать return но я хочу поставить бряку поэтому я сделаю return await то есть я прерву процесс посмотрю результат его и попрошу resharper добавить мне async так что-то у меня здесь не срастается так, потому что response у нас Task. Он у нас ничего не делает. Никакого ретурна не надо. Ну, это и чудно. Ну, и, как вы понимаете, консумер у меня здесь уже есть. Давайте я здесь на будущее поставлю бряку. Нам единственное, что нужно теперь написать маппер, который из ордеров, из этих ордеров сделает orderfewmodel. Вот мой ордер Ой, вот моя папка мапперов. Я создаю здесь order-маппер configuration Да, теперь я создам здесь mapper configuration Бэйс наследника И, в общем, если интересно, то это в инфраструктуре заложено То есть в шаблоне микросервиса, который, из которого я создавал Этот маппер есть но ну, и здесь не только остается сделать вот эту штуку как раз order мне нужно на order view нет не так view model так у них что ли два order view model да один держит в order -контроллер, а второй соответственно этот ну-ка order view model М -м -да. Здесь у меня уже есть ордер ViewModel, который лежит непосредственно в контроллерах. И это у нас работать не будет, потому что мне нужно использовать тот ViewModel, который я создал в контрактах. В противном случае система не будет знать, что это за э, такой объект модель, и поэтому вот это сообщение э, в очереди сообщения будет помечено как скипит. Ну а теперь смотрите, у меня этот ордер подключился к правильному viewmodлу, это важно. И здесь, видимо, я тоже прошляпил это дело. Вот, теперь это все правильно. И последнее, где мне нужно сделать, вот здесь. То есть, другими словами, если у вас есть viewmodel, который лежит в вашем сервисе, то никогда в жизни вы его не прокинете между другими сервисами, потому что о нем никто не будет знать. RabbitMQ будет все время говорить, что я не знаю, что это за сообщение, я не могу его определить, идентифицировать, потому что не только название в но и его namespace полностью влияет на непосредственно возможность его передачи через э, очереди сообщений. Ну и в общем-то, вот этот у меня процесс теоретически закончен. Mapper Configuration Configuration Давайте я вот так вот напишу order, или даже по-хитрому, вот так вот. Order, мы точно знаем, что это order. Вот, и теперь что мне остается? Теперь, раз у меня есть consumer, так там не он. Это не он, вот он. Если у меня есть consumer, мне нужно сделать. Я прометался что-то с ним namespace. Ну ладно, пусть так остается. А, нет, я здесь это могу переименовать. Где он у меня? Это Та там. -та. Масс транзит. Вот, давайте я здесь. Tran... Пока он тут один, лучше все-таки именовать правильно. Транзит. И теперь, соответственно, здесь мне решарпер поможет с переименованием. И, в общем, у нас есть консумер, который ждет реквестов из другого сервиса. Реквест, который будет вот таким вот. На этом нам пока здесь ничего не нужно. Давайте свернем этот сервис. Масс транзит контракты нам пока тоже не нужны, консумеры тем более, где-то, иначе у меня есть сервис юзер. Перед тем, как переключиться в юзер сервис, давайте я вам покажу вот этот вот iRequest консумер, который мы, собственно говоря, создали. Вот он. То есть есть какой-то консумер, потребитель какого-то запроса, грубо говоря, если так можно выразиться, который, собственно говоря, нужно зарегистрировать вот в этом самом масс и тот автоматически создаст Q, то есть очередь, ну, в частности, создаст Exchange и очередь, чтобы ожидать запроса для этого вот самого консумера. И для того, чтобы отправить запрос к этому консумеру, нам, соответственно, нужен request-клиент, зарегистрированный в системе, с тем самым requestом, в нашем варианте это order-request, который также должен быть настроен непосредственно в RabbitMQ, вернее, в MasterRanzity, который как бы при подключении этих двух сервисов он их свяжет между собой и будет ждать между ними сообщения. Ну, вот, вот такой вот простой вариант. Давайте для начала создадим quest handler, который будет привязан к order-реквест, который мы будем потом инжектировать и, в общем-то, получать. Ну и, в общем, нужно вернуться к тем самым настройкам, о которых мы говорили. Как вы помните, здесь есть специальный бас-контрол, и, ну давайте так вот бас я назову, чтобы было понятнее и здесь тот самый пас add да, я наверное опечатался мне же нужно конфигурацию создать да, конфигуратор, бас и здесь вот есть add request клиент здесь мы будем писать add request клиент который запрашивает order request Uh, вот это позволит uh, сделать inject, то есть вот эта вот констрока, uh, она регистрирует в системе request handler uh, для order request И теперь в другом сервисе, который называется у нас, нет, я опять промахнулся, order service, прошу прощения Здесь мы сделаем регистрацию как раз уже непосредственно консумера У нас есть конфигуратор ну, пусть тоже называется бас, хотя, наверное, это немножечко непонятно. И, тем не менее, Бас у меня здесь будет делать addConsumer. Вот, вы видите, addConsumer. И, собственно говоря, мы здесь, мне здесь можно использовать... Ну, давай вот так вот. AddConsumer. Request. А, подождите, мне нужно здесь зарегистрировать сам консумер. У меня сам консумер называется order consumer, вот вот так вот он будет называться то есть в одном сервисе который меня будет отвечать на запросы я регистрирую консумер, то есть потребитель запросов а в другом сервисе я делаю request клиент, который эти реквесты в этот consumer будет отправлять ну основная часть у нас проделана теперь нужно найти какой-нибудь контроллер какой-нибудь вот person контроллер, да, ну пусть будет writable, хотя наверное проще было бы использовать медиатор. Ну, давайте я, наверное, так и сделаю. Я сейчас здесь создам э, вот такую вот персон э, папку в ней, создам какой-нибудь... Э, ну, давайте нет, давайте user. Пусть у нас персон остается для демонстрации, а users controller будет в папке, допустим, users. И user контроллер будет у нас вот такой. Я буду использовать медиатор для того, чтобы э, делать запрос тот самый консумер. Ну, здесь у меня естественно должно быть контроллер чтобы Чтоб я мог делать вообще запросы куда-нибудь. Э, я не буду строить здесь никаких э, UserController. контроллер. Так, контроллер. И единственное, что я здесь хочу сделать, это установить роут, который у меня будет... Я вот не знаю, менял я что-то или нет. Сейчас посмотрю. Нет, ничего не менял. Тогда у меня роутов... Не буду пока ничего добавлять, потом по ходу посмотрим. Итак, смотрите, у меня здесь есть... Давайте сделаю так вот. Метод какой-то. Get user with... Вот так вот ой неправильно написал with uh, orders и собственно говоря мне здесь нужно указать guid который будет user uh, видимо id давайте с маленькой буквы напишем чтобы так было совсем правильно и вот где-то здесь я должен сходить получить пользователя взять по его ID его id в смысле его ордеров прошу прощения В системе ордеров И в общем-то вывести его наружу Давайте запустим эту штуку, проверим что она работает Отлично Как раз то, чего я и говорил Надо создать все-таки Вот здесь вот, вот у нас есть Локс, я вот отсюда вас скопирую Только кроме авторизации У меня есть два повторяющихся пути И она в общем-то обиделась На меня система сказала Так, я втораясь не буду сюда цеплять вот, а orders road, вот такой вот road я сделаю. Так, road attribute, хорошо. И здесь скопирую эту штуку и поставлю здесь такой же атрибут. Не работает он потому, что у меня вот здесь вот написано гадость. http. Э, ой, get. Все, теперь все сработает. Запускаем. Все сработало, вот мои пользователи, вот orders, вот здесь мы подставим какой-нибудь ну, вот сгенерированный гуид, ответ. И в общем-то у нас респонс пустой. Отлично, поехали дальше. Давайте для начала найдем нашего пользователя в базе данных, а потом сделаем запрос и наполним какой-нибудь там view ViewModel, я не знаю. Или, ну в общем не знаю, давайте по порядку, у меня просто нет заготовок, я импровизирую. Так, у меня что-то тут совсем страшное случилось Ктор, и мне все нужно... А, Unit Work пусть будет так, Unit Work Дальше мне нужно здесь, ну, тоже потребуется Mapper Я предпочитаю наружу выдавать только ViewModels Ну, для простых проектов вы, конечно, скажете, этого не нужно, но это привычка, она как бы сильно влияет. Итак, мне нужно найти user из uh, uh, Unit of Work, GetRepository. Соответственно, Person, по-моему, называется у нас. А не user, да, Person. И я бы хотел взять first or default Ну, кстати, можно find. У нас есть user ID. Вот как бы разницы нет. Единственное, что у меня здесь async здесь я должен тогда написать await и в метод сделать таском ну и в общем то мне теперь нужно найти person view model а у меня такого нету да user person ну давайте посмотрим из чего у нас состоит person э, скопируем его создадим вот в этой же папке э, user давайте назовем э, view model Странно, что я назвал конечно. Ой, model. C -sharp. Здесь мы вставим те поля, которые на естественности пользователя. И там еще есть override от identity. Это будет ID. Вот у меня есть view model. Лишненько уберем. Красивенько получается. Отлично. И раз у нас есть Person и User View Model, нам нужно сделать э, map с одного на другого person map Model, person на person Model. кстати у нас есть уже person model. Так, тогда нам user Model не потребуется Да, вот что значит naming convention вот смотрите я к проекту вернулся буквально через неделю и уже из-за того что изначально user сервис назвал а сущность person уже некоторые непонятки начались просто мозг помнит и адаптируется к тому что вы постоянно да, используете. То есть, если Person, то Person ViewModel, есть, есть тогда Person Service. Ну, в общем, ладно, неважно. В общем, нейминг, convention, оно, собственно говоря, имеет важность во всех типах проектов. Итак, вот у меня есть Person. Мне нужно теперь замапить var, пусть это будет model, mapper, нет, mapper, Map. У меня person будет один. Person View Model. Вот он. И я сюда должен дать юзера. Ой, должен поставить еще такую штуку. Ctrl-K D. И, в общем-то, я могу вернуть назад вот этот вот Model. А могу сделать Operation Result. Давайте пока проверим, что это так работает. Что мы находим. А, мне же нужно еще Person найти давайте посмотрим где мне найти этого персона есть у нас дата, э, в дате есть дата initializer в initializer есть персон id вот такой давайте его свернем и здесь выполнят... нет, мне request не нужен у меня есть user я хочу сделать вот этот ctrl-v, найти этого персона и вот он тот самый, и в лампе Сухадрищев, как бы, во всей своей красе. Ну, смотрите, опять же, много меня часто спрашивают, мне сейчас удачный шанс об этом рассказать. Мне часто спрашивают, зачем Operation Result? Каждый раз вы пихаете во все реквесты, и, в общем, я сейчас на примере покажу. Давайте какой-нибудь другой э, идентификатор сделаю, сделаю паст, ну и смотрите, что я получил. То есть пользователя у меня в базе реально не существует. Респонс у меня замечательный. У меня нет никакой информации о том, что это -то значит. Нету прав или нету пользователя, или база, или что-то там не запрещено, или еще. То есть вот, вот это как раз мне говорит о том, что not found. Поэтому давайте поправим... Я скопирую правильный, кстати. Копи. Поправим вот этот респонс, который я сейчас сделал, и сделаем все-таки правильно. Я это сделаю таким образом. У меня есть сниппет небольшой, который может возвращать... Так, у меня там Person ViewModel. Operation Result. Да, хочу. И теперь, смотрите, я должен вот здесь проверить, есть Нет, не здесь, конечно же. Я что-то не туда попал. Я вот так хотел нажать. Если у меня User равен Null, тогда у меня Operation add, допустим, ну пусть это будет ворник, да? user not found и, ой, точку запятой, return operation. Все, больше мне ничего не нужно. А здесь я могу сделать вот так: operation result равен, model точку и здесь вернуть operation а здесь я должен сказать, что у меня будет не просто action-result, здесь у меня будет action-result, уже тип. Здесь я напишу operation-result, а здесь person-view-model. Вот, собственно говоря, какие изменения произошли, но теперь посмотрите, сколько на самом деле будет больше плюсов. Причем в реальных проектах логика всегда сложнее, всегда много раз сложнее, поэтому... Я вот этот Operation Result и использую, и, в общем-то, настоятельно рекомендую вам использовать его. Не конкретно мой Operation Result. На самом деле, в раперах в интернете, ну, особенно в Наггет-пакетах, полно. Любой из них, который позволяет не только возвращать результат, но и комментировать его результат, это было бы идеально для любого приложения. Ну, вот смотрите, я запросил запрос, у меня результат, видите, тот самый Евлампий Писухадрищев, У меня OK, видно, true. Ну и, в общем-то, в метаданных я могу написать еще дополнительную информацию. А если я, допустим, опять сгенерирую какую-нибудь гадость, ну вот у меня, смотрите, информация. Result null. Ну и, в общем-то, в метаданных у меня информация. User not found. То есть абсолютно понятна ситуация, что произошло. Ну и если я снова поставлю нормальный номер, соответственно, суходрищик никуда не не денется. Теперь смотрите, у нас э, время пришло в Person View Model добавить некоторое количество э, ордеров, которые будут возвращаться вместе с этим для этого пользователя. Давайте сюда добавим эту информацию. Итак, у нас есть э, в нашей сборке, которая называется Mass Transit. У нее есть order view model. собственно говоря его мы и будем использовать нам нету никаких преград это сделать поэтому я сделаю здесь property i был. пусть это будет order view model. мы уже знаем что он лежит в той сборке и это будет orders вот так вот Единственное, что мне теперь нужно сделать, это немножечко разобраться, разобраться с view модулами Ну, во-первых, у меня маппинг уже сейчас сломался, то есть маппер не знает, что делать с этими ордерами, и поэтому мне здесь придется немножечко поколдовать. Для этого мне нужно сказать, во-первых, что я хочу сделать, я хочу исключить его из сборки, то есть из маппинга, я буду автоматически... Вернее, я не буду автоматически маппер использовать, который должен будет в том view модуле, который у меня есть соответственно искать эти ордеры и поэтому я хочу сказать orders здесь мы напишем объект o.mapfrom нет, здесь мы напишем ignore o.ignore, все, получилось то есть я сказал маперу, чтобы он не маппил ничего, не искал, где эти ордеры order искать. И, то есть я их буду мапить вручную. Дальше, так как у меня это готово, э, теперь это я тоже закрываю. Где наш юзер-контроллер? Вот он. Собственно говоря, теперь пришло время сделать реквест в тот самый ордер-сервис э, через э, master.anzit и получить те самые ордеры. Э, ну для начала давайте я создам так вот orders равно э, а здесь чтобы не забыть model.orders давайте тогда не так сделаю order вот orders равно ну чтоб не забыть во всяком случае нет это что-то не то вот ну ё-моё перемены подзамены автозамены, вот, и теперь мне нужно получить тот самый результат с того самого сервиса но для того, чтобы это сделать мне нужно сюда, то есть в этот самый контроллер, заинжектить э, тот самый iRequest ой, Request Request э, Клиент и, собственно говоря, мой Request клиент будет носить генерик тип который называется order request я его вот так вот просто назову request client ну обычно их ну то есть бывает что их и несколько инжектится поэтому каждый меновать нужно в соответствии с тем что он э, реализует но я пока вот так вот сделаю ну и в общем здесь мне нужно сделать request клиент. здесь мне нужно сделать create response Здесь мне нужно написать re, нет, order response. вот И сюда мне нужно, сейчас я вам покажу сигнатуру, вот, поставить самый order request. Ну, можно сделать это вот так, то есть по-простому. И здесь вот user ID у меня будет равен тому самому user, которого будет ID. Я думаю, что сейчас так, у меня здесь прилетят ордеры, и это будет только месседж. Мне нужно взять результат у этого месседжа, и этот результат имеет месседж, который, собственно говоря, ордер-респонс содержит. Здесь, конечно же, неправильно написал, потому что у меня, у месседжа есть как раз ордер. Ну, можно таким образом, но я все равно бряку здесь поставлю, чтобы мы увидели. Так, ну, собственно говоря, у нас в одной сборке и во второй сборке уже все есть. Я сейчас здесь открою Orders, я даже ее запущу. Я теперь открою Users, здесь у меня бряка стоит, я ее запущу. Ну, теперь я открою, э, открою теперь Rabbit. Сейчас проекты стартанут. Вот один не стартанул, вот второй. Ну ладно, второй стартанул. А этому не понравилось. И, в общем-то, здесь Default time profiler. Он сказал, что ордер... Order... Ну да, мы там изменили этот viewmodel, надо это. Не стартанули юзеры, потому что... Нет, ордеры не стартанули, потому что... Сейчас, секундочку. Define properties. Сейчас, один момент. Так, ну, здесь написано, что order mapper configuration содержит дубликат странно давайте проверим order стоп давайте проверим и у нас здесь должен быть какой-нибудь такой create map ой нет map вау тут их много давайте вот так вот сделаем нет таких так, придется поискать. И у нас есть вот Mapper Configuration. Так, коллеги, скорее всего это связано с тем, что у меня уже был зарегистрирован Mapper Configuration. Так, давайте его сделаем вот таким вот образом. Я создал новый, где он? Он, вот он. А я один ордер удалил. Давайте сделаем так вот, Ctrl-T. Да, кстати, вот он. он. Вот он, Mapper Configuration, другой, и там то же самое. Ну, в общем-то, что маппер нам и сказал. Давайте я тогда вот этот вот удалю. И теперь запустим заново еще раз, если я не... Да, остановил все, все проекты, и теперь уже будем смотреть, что у нас есть непосредственно. Давайте вот так вот сделаем красиво вот запускается первый, вот запускается второй, переключаемся, подключился первый, через какое-то время подключился другой, и вот что я вам хочу показать. Сейчас у нас уже автоматически в Exchange сформировался, то есть связались два проекта. Ну, во-первых, Ордер сервис и user сервис они нашли в Ruby TMQ, собственно говоря, в master Transit и точки соприкосновения. То есть один и тот же внимание, обратите на название от этого контракта: контракт, MassTransit, Transit, ViewModels, Order Request. Именно поэтому связь свершилась, и теперь Exchange ждет сообщений. Собственно говоря, давайте сделаем запрос. Так, мне это не нужно. Это мой orders. Давайте проверим, что бряки стоят. Вот он, Orders. Это закроем. Endpoint. Вот он, Consumer. И теперь возьмем в юзерах э, идентификатор того самого суходрищего. Я вот не помню, для какого у нас есть в проекте э, ордеры. Но ну, мы сейчас проверим у всех так. Я сворачиваю это. И, в общем-то, что я делаю? Я хочу получить вот, для пользователя его ордеры, которые лежат на другом сервисе. Я делаю запрос. Вот у меня улетел запрос, вот у меня прилетел request, и как вы видите, он еще не выполнен. Конечно же, я здесь лоханулся. Ну, собственно говоря, и просторуху бывает парнуха. Здесь нужно нажать, выбрать и wait. Давайте я это сделаю, потому что он возвращает task. Я забыл про это. И, ну да, результат я поставил. Молодец. Ну давайте еще раз запустим Так Юзеры лишние закроем Connect свершился Собственно говоря, можно делать запрос Я отправляю запрос Теоретически у меня стоит бряк А вот он, консумер тот самый, который находится Обратите внимание, в Worders. Он перехватил э, контекст ну, в смысле, запрос. Вот он самый тот идентификатор. Вот я нашел все ордеры в базе данных. Их у меня три. Теперь я их замапил все на models. Вот у меня три модула. И я делаю response. Ну, смотрите, сейчас э, вероятность того, что это сработает, она сейчас немножечко... Ну, немножечко не такая, да? Нам мне сказала... Давайте другими словами скажу. Сейчас у меня MasterAnzit сказал, что request faulted, потому что message type нужно явно указывать, чего из кого мы хотим получить. И, собственно говоря, она мне показалось, что orders you model. Давайте немножечко остановим order service, потому что мы не указали конкретный тип возвращаемого события возвращаемого то есть мы говорим вернуть view models и вот здесь вот их отдаем теоретически мы должны отдать не view models я вас в очередной раз обманул потому что у нас есть специальный тип который называется response вот и он у нас остался а ну да конечно я его создать создал но я его не заиспользовал ну конечно так бывает и теперь как раз э, вот, вот эта вот фигня-то и случилась. Давайте вернемся в orders и доделаем. В общем, смотрите, я получил э, здесь... Во-первых, мне нужно здесь написать response. Нет, orders response. Orders response. А сюда мне нужно сказать new order response. И сказать, что я хочу orders отдать вот таким вот образом. Вот. Я прошу прощения за то, что сбил вас с толку, потому что, ну, во-первых, я не готовился, <смех> так получилось, что времени абсолютно ни о что не хватает. Давайте запустим еще раз. User-сервис у нас работает. Я даже вот так вот отключу бряку. Ну, на самом деле это неплохо, потому что у нас есть Q, которая вот она сработалась. Здесь зарегистрировался один консумер. Здесь у нас есть одна запись. И обратите внимание, у нас есть Ордер и у нас есть Ордер error. Это как раз тот вариант, когда данные передаваемые, то есть запрашиваемые данные ДТО, да, и возвращаемые данные не соответствуют. И, в общем-то, у нас вот такие вот появляются сообщения что у нас э, они обработанные, есть какие-то месседжи. Ну, кстати, можно удалить этот Q в это первый вариант, получить из него сообщение, второй вариант. Ну, я сейчас просто нажму еще раз. Так, не туда. Нажму еще раз получить. У меня вот он, Consumer. Давайте я тоже бряку уберу, потому что тайм имеет значение, Revit долго не ждет, он работает очень быстро. Ну и, в общем-то, если тайм-аут обработки консумера, то Revit а, сделает это, ну, зафейлит это сообщение и скажет, что оно не получено. В моем варианте, смотрите, все получилось. Я получил пользователя, Сухадрича лампе отлично работает. он Молодой, но уже перспективный И у него, как видите, уже тех три самых сообщения Ну и ради прикола, вот смотрите, 9, миллис... 9 секунд был запрос Этот запрос, потому что был дебаг А если я буду использовать ну простой запрос То вот, смотрите, 850 миллисекунд Я хочу показать, что скорость, она вот 800 Она на самом деле достаточно быстро работает И в концепте нескольких запросов к сервисам Вы практически не увидите разницы ну и в общем смотрите еще что хочу показать если сделать вот таким вот образом и делать запросы вот и я хочу в consumer и в overview переключиться а вот здесь сейчас как вы видите запросы вот шли сейчас еще раз делаем сейчас еще раз делаем сейчас еще раз делаем и как вы видите запросы идут каждые 5 секунд идет обновление в общем все это как бы вот вот вот пять моих запросов вот они в этот момент свершились на чем нужно остановиться? Нужно остановиться вот на чем. Допустим, у нас есть э, несколько сервисов, которые должны, то есть, смотрите, RabbitMQ в частности, вообще вот этот MessageQ протокол, он гарантирует доставку сообщения адресату. Собственно говоря, если у вас будет несколько ордеров в сети, да, или несколько юзеров в сети, то здесь немножечко все меняется, у вас получается своего рода балансировка, потому что RabbitMQ будет раздавать сообщения один одному, другой другому, ну и в общем по очереди всем. Есть еще возможность общения RabbitMQ по протоколу PubSub То есть по публикатор-сабскурабш, Publisher, Subscriber То есть публикатор и множество получать. То есть другими словами широковещательный э, запрос Я не думаю, что это в принципе... Хотя если будет интересно, я могу показать, как этот широковещательный запрос э, Можно сделать э, при помощи RabbitMQ Пишите в комментарии, если это нужно то создадим еще один сервис и с какого-нибудь там ордера отправим уведомление юзерам, допустим, и еще к какому-нибудь сервису, что у нас новый ордер создался, пожалуйста, примите меры. там ну В общем, такой широковещательный э, запрос, который раздаст всем потребителям сообщение о том, что есть новая запись. Тоже, если интересно, можно будет это проделать. Но для этого давайте в комментариях отпишемся, что это нужно. Ну, а на этом, наверное, все. Мне пока больше показать нечего. Напишите, спрашивайте, комментируйте, лайкайте, шлите деньги, посылки. В общем, всем пока.